Привет! Я – урбанист. Сегодня мы вместе с тобой и Яном отправимся в очень увлекательное путешествие по очень сложной теме, а именно строительство новых городов. Я очень надеюсь, что Ян подробно разберет эту тему. Итак, поехали! Наши города не резиновые. Нельзя достраивать их бесконечно, иначе движение в них просто встанет намертво, а людям будет не хватать мест в больнице и в школе. Мест в больницах и школах? Что? Нам с такими спецами ни за что не летать к далекому космосу. Начнем с понятий. Урбанизация – это увеличение численности городского населения по сравнению с сельским. Принимая решение о переезде, агенты оценивают свои возможности и доступность различных благ в городе и на селе. В конечном итоге, фирмы и люди пытаются получить максимальную выгоду от своего местонахождения. Казалось бы, все агенты в таком случае должны выбирать города. Однако этого не происходит. Им мешают растущие издержки, объясняют экономисты. Смотрите очень внимательно. Казалось бы, Ян говорит именно об этом, но он подразумевает именно рост города, а не урбанизации. Вот в чем дело. Типа из-за того, что у нас город становится больше, мест в школах не хватит. Город может расти хоть сколько вширь. Главное – это правильно организовывать его жизнь. Об этом Ян скажет вскользь. Так зачем тогда такие подмены понятий? Хм. А это для подводки. Иногда нужно начинать с чистого листа. И такие города называются плановыми. Плановые города появляются сразу в готовом виде на большом плане, и таких городов будет все больше. Нет, не будет. Потому что нужно куда-то переселять 2,5 миллиарда сельских жителей, которые к 2050 году должны стать горожанами. Ян в ссылках указывает статью от 2,5 миллиардов к 2050 году. И там сказано так. По мере того, как мир продолжает урбанизироваться, Устойчивое развитие все больше зависит от успешного управления ростом конкретных городов, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где темпы урбанизации прогнозируются самыми быстрыми. Рост городов, а не строительство новых городов. Это очень важно. Я нам оставляет в ссылках статью, в которой сказано, что к 2050 году останется еще 32% сельских жителей. Это как раз подтверждает то, о чем мы говорили ранее. Все мирные урбанизации быть не может. А вот рост конкретного города вполне себе. ну, За исключением, конечно, если не заполнить полный континент, всемирный, вот такой вот один большой город, на весь шар, но это уже какая то пеп-шашо. Извините меня, пожалуйста. Африка обещала построить больше 20 новых городов, Индия 100, а Китай вообще 500. Небольшая ремарка. Тут идет речь о городах будущего, о городах, которые построят когда-то там. Это будут сверхумные города, там же Акфреска где-то рядом, что-то типа того. Это не те города, в которые можно уже переехать прямо сегодня. Откуда я это узнал? И ссылок, которые нам оставил Ян. Ян берет факты но преподносит их зрителям таким образом, чтобы они сами додумали так, как надо Яну. Это как бы и ложь. Но это, мне кажется, гораздо хуже уже. Зачем строить города? Вы отвечаете, ну, для того, чтобы там жили люди. То плохой из вас урбанист, потому что за каждым городом стоит своя философия, своя фишка и своя идея. А вот это, запомним, очень важно. В 20 веке огромные массы людей перевозили к новым заводам и месторождениям. Там для рабочих одного предприятия строили отдельные моногорода. Ага, а еще древние города возникали на месте пересечения торговых путей. Но что насчет сейчас? Сейчас у плановых городов совсем другая философия. Но давайте разберемся, что вообще нужно для того, чтобы построить целый город, если вам сильно захотелось. Сразу хочу предупредить, что те урбанисты, которые меня смотрят, могут накидать еще 50 идей, которые сделают город лучше. Но я расскажу лишь о 10. Ян, ты же вроде про фишку говорил. К чему это было? За каждым городом стоит своя философия, своя фишка и своя идея. Ну ладно, хорошо. 10 пунктов по созданию нового города. Итак, поехали. Шаг первый. Выбор места. Без воды и дошек невкусный, и пельмешки не сваришь. И не скипятишь. Он жрет 2000 ватт. Первое Три пункта мы упустим, так как мне кажется, что Ян о устройстве городов узнавал из игры SimCity. Четыре. Ах, какая была игра, а какие в ней люди жили. <къем> Продолжим. Вот, например, Британия. Что здесь любит больше всего? Чай, пиво и футбол. После трансляции все разом бегут в туалет и смывают воду. С Стоп, я, я понимаю, что это не по теме, но... Oh Какие крутые футбольные фанаты. Я прям не могу. Прям феминизм четвертой волны. Я — это четвертая волна феминисток, которая смоет все прошлые волны, блядь. Да. Феминизм четвертой волны, знаете, в чем его прикол? Я вот его прям сейчас основываю. Мы сюда баб не пускаем. Кхм, продолжим. Чтобы построить город, нужно еще больше баблишка. Но сколько конкретно нужно баблишка? Проще считать цену не на каждое здание, а на каждого конкретного жителя. Невероятная дороговизна таких проектов, а именно постройка новых городов в чистом поле, это как раз и есть самая главная причина, почему в 90% случаев это заброшенные бараки. И на поле с ней в счет. Это как бы советский моногород без... Мона. Там, в общем-то, очень все плохо. Я надеюсь, что Ян не будет рассказывать про Иннополис, как о чем-то Уах! Еще раз хочу напомнить, что раньше города строились на торговых путях, затем города разрастались от фабрик. А сегодня, Ян, какая сегодня философия? Какая фишка-то? За каждым городом стоит своя философия, своя фишка и своя идея. Сегодня некоторые страны соревнуются в IT, те самые умные города. Проекты Венера, Жака Фреска и прочие мани-фантазии про полностью автономные компьютеризированные города. Такие как вот этот. Айкон, вы можете помнить его вот по этому хиту. Свет нашел тайного инвестора шестью миллиардами долларов и запустил в родном Синегае стройку технологической утопии. Как Ваканда из Марвел, проще говоря. Только в реальности. Очень в реальности. Когда переехать можно будет? А... Акун-сити, город 8 квадратных километров. На секундочку, Мурина 13 с половиной квадратных километров. Тоже новый город, рай урбаниста. А у нас первый частный город строит не рэпер, а бизнесмен, торгующий матрасами. Это Доброград во Владимирской области. Коттеджный поселок, пускай даже и очень хороший, но выдавать за новый город. Вы, чтобы там отдыхать, должны ездить на работу... В город. Да, там очень хорошо, да, там очень удобно. Я не спорю, это прям кайфово, кайфово, я бы там реально сам жил. Но это не город, Ян, это коттеджный поселок. Как пройдут улицы? Именно улицы мы и представляем себе, когда думаем о городе. Понятие. Улица это общественное пространство, которое используется горожанами. У нас улицы часто путают с дорогами и автомагистралями. Я надеюсь, Ян не будет путать эти два понятия. Но обязательно ли их делать прямоугольной сеткой, как мы привыкли? Нет, можно сделать и по-другому. Вот сколько разных вариантов. Ладно, я понимаю, тема сложная. Но все-таки Ян говорит о городском планировании, подразумевая улицы. Точнее, проектирование улиц интересные места будут в центре города, делайте лучевую или радиальную планировку. Все главные дороги с окраин будут сходиться в центре в виде лучей и доставлять туда людей на работу и на отдых. В городе можно сочетать разные планировки. В центре так, на отшибе так или вообще. Сделать свободную планировку. Ты же сейчас сам говоришь о планировании. Зачем ты назвал этот пункт улицей? Я понимаю, для многих это кажется как, ну, ну какая разница, да, ну чё улицы, планировано, чё, чё, рай, вообще. Но, именно из-за таких ошибок у нас и появляются автомагистральные улицы вдоль наших городов, с которыми мы, урбанисты, как раз и боремся, объясняя людям, что так не должно быть. А в ответ получается только, ну надо же как-то добираться до этого, а иначе ну, если добираться не будем, так это все, это прямо, это все в пробку встанет, и, и, и вообще затор будет, и все будет плохо. Поэтому нужна четырехполосная вот эта четырехполосное шоссе. Хотя бы вы запомните, пожалуйста, что улица не равно дорога. Это, это, это, это абсолютно две совершенно разные вещи. Ценность городского планирования и строительства именно улиц, это можно рассматривать вместе комплексно. Но когда вы разграничиваете дороги, улицы, автомагистрали и прочее? Вот. Многоэтажки – только для офисов, а большие высоченные человеники – это зло. Низкий вам поклон. Смотрите, вот границы средневекового Парижа. Внутри Древнего Рима, внутри викторианского Лондона, внутри Чикаго 20 века и внутри современной Атланты. Вы можете подумать, что размер этих городов определяло население. Больше людей шире город? Нет. Во все времена ширина городов определялась всего одним числом. Здесь везде было 30 минут до центра. Тут на ногах, тут паровозом, здесь на трамвае и велике, а здесь на тачке железное правило, и оно называется константа маркете. А теперь вспомните свою дорогу до работы или до учебы. Какие там 30 минут? Час, полтора. И это просто бесит. Все потому, что мы нарушили правило 30 и слишком раздули города. Нет, Ян, мы добираемся до работы более чем за 30 минут. Как раз из-за микрорайонов, о которых ты говорил чуть-чуть до этого. Как раз из-за того, что люди путают улицы и дороги, из-за чего у нас появляются дорожные революции, когда у нас э, вхерачивают по четыре полосы в одну сторону. Как раз из-за того, что у нас весь город встает в пробку. Как раз из-за градостроительных ошибок, а не потому что. Слишком раздули города. Проблему пробок и транспорта можно решить еще до того, как вы построите город. Нужно лишь не выносить жилые кварталы далеко от центров активности. Вокруг дома в радиусе 800 метров, ну или в 10 минутах ходьбы, должно быть достаточно разных заведений. Школа, офисы, фитнес-залы, закусочные, развлечения, чтобы житель сам захотел оставить машину и пройтись пешком. Есть еще и крайний, но самый эффективный вариант — запретить автомобили совсем и сделать персональный автоматический транспорт. Считай свой личный автобус для каждого, который есть по заданному маршруту вот вроде справился а вроде бы и нет я надеюсь вам не стоит объяснять что эти автобусы для каждого являются машинами Никакой разницы. Квартал превращается в отдельный благоустроенный мирок для пешеходов и всяких крутых мероприятий. Здесь можно не бояться отпустить своего ребенка погулять, ведь машины двигаются очень медленно. Ну или просто замутить карнавал, например. Это вроде те же самые спальники, что и у нас, просто сделанные с умом. Удивительно, если строить вот, вот так вот, то даже в гигантском городе, в огромном городе, ты можешь жить комфортно. Наши города не резиновые. Нельзя достраивать их бесконечно. Но иногда нужно начинать с чистого листа. Так что там по новым городам? Ты перечисляешь интересные факты. А в примерах старые города. Джакарти. Часть Дубая была построена с нуля, как в Москве, чтобы немного разгрузить трафик в Барселоне. И всего пару строк про новые города. Его уже опробовали в новом Маздар-сити. Город Лавас, которому и 10 лет то нет. Наверное, потому что под конец ролика ты сам скажешь о том, что это плохая идея, то он превратится в призрак. Как это случилось с индийской лавасой, о которой я говорил? Но ладно, не будем спойлерить, вернемся к десяти пунктам. Перейдем к самому важному пункту, но почему-то у Яна он самый последний. Вы подумали, чем жители вашего города будут заниматься? Люди — это мы, люди — это город, именно это самое важное часть вообще в урбанистике, во всем э, городском планировании строительстве и так далее и тому подобное. Но у Яна это почему-то самый последний пункт, как будто бы это не самое важное. Вместо этого 23 минуты какого-то непонятного научпоба. Хотя можно было взять одну тему и сделать на нее целый ролик. Но Ян почему-то этого не сделал. У меня есть одна идейка почему. Это Иннополис рядом с Казанью. Между прочим, самый молодой город России. Что, если весь ролик Яна сводится именно к Иннополису? Его хвалят за близость к природе. Вон, смотрите, лесочек, кучу вакансий для айтишников и ламповую атмосферу. Мэр катается на велике. А вы не мэр? Вы мэр? А любую потерянную вещь, даже iPhone, нужно быстро найти через чатик в телеге. Чем не подводка к рекламной интеграции? К тому же плюс у нас странная заставка в начале. Я устал от городов. Они напоминают мне стареющих фотомоделей, которые делают себе пластику, но это не помогает. И фишка, о которой Ян так и не рассказал. Наши города не резиновые. Нельзя достраивать их бесконечно. Но иногда нужно начинать с чистого листа. За каждым городом стоит своя философия, своя фишка и своя идея. У нас в стране тоже есть такой. Это Инополис, рядом с Казани. Между прочим, самый молодой город России. Плюс Ян уже делал такие ролики. Если это так, то все сходится. Ролик о том, как построить новый город идеальная промо к прекрасному в кавычках Инополису. Но в этом ролике рекламодатель Яндекс. Но почему? Может быть не сложилось с рекламодателями, и Ян решил выпустить ролик так, как он есть? А может быть это просто моя больная фантазия? Тут уж думайте сами. Я просто хотел указать на некоторые ошибки, чтобы после ролика, который, ну, точнее, после ролика Яна, вы бы посмотрели этот ролик и как бы немножко прокачали свои мозги. Запомните самое главное. Урбанистика ⁇ это такая же наука, как и какое-нибудь искусствоведение. Нельзя к ней так легко относиться. Это не, не так просто, как могло бы показаться. С вами был Урбанист. Пока. Я, сука, что за... Алпачки...